Всем привет! На днях передачи «На самом деле» были оглашены результаты генетической экспертизы, которая подтвердила, что ребенок продавщицы из Иванова Виктории Тимофеевой от Прохора Шаляпина. В программе девушка призналась, что они начали встречаться со звездой еще шесть лет назад, а через какое-то время она узнала, что беременна. Певец же якобы ее бросил после того, как она рассказала, что находится в положении. Woman Hit выяснил у Прохора Шаляпина, как он относится к информации о грядущем отцовстве. Как оказалось, певец считает, что сейчас просто не самый подходящий период для пополнения в семействе, да и генетическую экспертизу подвергает сомнениям. Я не верю в результаты теста. А что касается темы отцовства, пока у меня мысли о работе. Сейчас такое экономическое время, что пока надо продержаться, а потом уже думать над этим вопросом. Понимаете, чем старше становишься, тем больше мозгов появляется, пояснил Шаляпин. Впрочем, Прохор добавил, что в принципе не против пополнения в семействе когда-нибудь. Я работаю над этим вопросом, чтобы когда-то у меня все-таки появился ребенок. Но я бы хотел, чтобы это было не из серии тролли Я уже столько шишек набил. Я надеюсь, что уже приду и скажу, вот страна, моя девушка, вот мой ребенок, все хорошо. Безо всяких там ДНК-тестов. То есть сам заявлю, а не так, что появляется одна массажистка, которую я несколько раз в жизни видел, и говорит, мол, вот я от него родила. Я не думаю, что буду лучшим отцом, но любить я умею. Сейчас пока люблю себя. Ну а вообще любить умею, признался артист.